Марина Верховец, хочу сказать вам, вашей замечательной семье, огромное спасибо за то, что вы с нами, за ваш вклад в наше развитие, будьте здоровы и счастливы, огромное спасибо. Счастья, радости, мира вам, вашей семье, скажите за Херсонскую область, мне и моей семье ничего не угрожает или нужно выезжать куда-либо. Лучше по возможности выехать из Херсонской области. В ближайшее время не будет хорошей ситуации, связанных с Херсоном и Херсонской области. Постарайтесь максимально быстро выехать в любую сторону из Херсона.